Рабочий стол – это важнейшая часть операционной системы, более чем 95% восприятия зависит от рабочего стола, этих рабочих столов для дистрибутивов Linux существует довольно много, это похоже на то, как это сделано у Android. Есть так называемые лаунчеры, которые преображают внешний вид андроида, некоторые производители разрабатывают свои собственные оболочки, чтобы сделать свои телефоны более уникальными. Не затронуть эту тему, было бы неправильно, так как это одна из важнейших частей в мире Linux. Для Linux-систем существуют рабочие столы на любой чих. Есть окружения, предназначенные для слабых компьютеров, они выглядят отвратно, но зато будут быстро работать на чем угодно, например на Raspberry Pi. В Raspberry Pi OS используется окружение под названием Pixel, заходя немного в историю, это окружение основано на мертвом окружении с вот таким вот странным названием, LXD. Оно использовалось в дистрибутиве Ubuntu, который предназначен для слабеньких компьютеров, сейчас Lubuntu использует окружение с не менее странным именем, LXQT. Зачем вообще давать такие странные имена? Есть еще одно окружение, оно тоже предназначено для слабых компьютеров и имеет непонятное название, это XFCE, с мышью на логотипе. Это окружение можно считать мертвым, как и предка Пиксель. оно существует еще с 1996 года. У данного окружения все еще остались фанаты, которые любят его за простоту и ольдскульность. Особое внимание можно уделить эксклюзивным окружениям, которые разрабатываются вместе с определенной операционной системой и больше нигде не используются. Такие проекты я особенно ценю и за их развитием следить интереснее, ведь разработчики стараются преподнести что-то новое. Окружение в элементаре OS имеет название Pantheon. Если это вообще кого-то интересует, окружение явно было вдохновлено классической macOS, Elementor предоставляет простой, красивый и чистый рабочий стол. Ну да, ведь там нельзя хранить файлы на рабочем столе. Разработчики стараются построить экосистему вокруг Elementary OS, существуют сторонние приложения, следующие правилам дизайна элементари, поэтому у них это немного получается. DPIN имеет одноименное окружение. Так как система разрабатывается китайскими разработчиками, то можете сами придумать, чем они вдохновлялись при создании этой операционной системы. Окружение имеет собственный стиль, они бездумно копируют что-то уже существующее, как например делают некоторые другие китайские разработчики. Система выглядит так, как будто была спроектирована, чтобы ей было удобно пользоваться на ПК и планшетах одновременно. Также, недавно была анонсирована MAUI Shell, которая была разработана для операционной системы NITRACAS. Она позиционируется разработчиками, как конвергентная оболочка для настольных компьютеров, планшетов и телефонов. На данный момент проект находится в начальном состоянии, поэтому много рассказать о нем не выйдет. Конечно же, есть и еще системы, которые используют свой собственный рабочий стол, но рассказывать о них мне лень, могу просто прикрепить скриншоты, и все. Существуют окружения, так сказать, сохраняющие историю. Они основаны на старых версиях Gnome Plasma, или просто пытаются подражать внешнему виду старых операционных систем. Например, как Мотек, который основан на Гном второй версии, окружение выглядит так же, как и Гном 2, при этом использует технологии из последних версий Гном. У Плазма тоже есть хранители ее наследия, это окружение Тринити, которое основано на третьей версии Плазма и окружение Катана, которое основано на четвертой версии. Оба проекта практически не развиваются и не несут особой ценности. Теперь поговорим о Gnome и Plasma, они самые популярные среди всех окружений, которые двигают вперед весь десктопный мир Linux систем и стремительно развиваются. Есть блоги, This Week Gnome и This Week KD", где разработчики рассказывают о своих достижениях за прошедшую неделю, там рассказывают о новинках, публикуют отчеты о ходе разработки и делятся тем, что появится в будущем. Очень жаль, но фанаты Гном и Плазма часто спорят между собой, ведь дизайн, философия, взаимодействие с системой и способ развития у этих рабочих столов кардинально отличаются, для их сравнения нужно довольно много времени, я постараюсь сравнить более кратко. Окружение Gnome простое и удобное в использовании, каждый элемент Gnome гармонично сочетается друг с другом, разработчики уделяют огромное внимание внешнему виду и тому, чтобы их окружением и приложениями было удобно и комфортно пользоваться, они уделяют огромное внимание тому, чтобы все было выполнено в едином стиле. Приложения в Gnome адаптивные, то есть они умеют менять свой интерфейс в зависимости от того, какого размера окно приложения или экран устройства, жесты также поддерживаются, возможно кому-то это будет полезно. У Plasma тоже есть адаптивные приложения, которые разрабатываются для совместимости с Plasma Mobile, но у них дизайн интерфейса выглядит очень-очень печально и уступает внешнему виду Gnome. Плазма чересчур громоздкая, многие аспекты перегружены, имеют много функций и возможностей, которыми вы скорее всего никогда не будете пользоваться, это усложняет пользование плазмой и ее приложениями. У плазмы есть одна уникальная особенность. А именно, обширные возможности по кастомизации, вы вольны кастомизировать плазму как угодно, но в большинстве случаев вы просто испортите внешний вид системы и свой опыт использования, ведь можно изменить много компонентов рабочего стола, о которых можно даже не догадываться, например, изменения в настройках оформления могут также повлиять на внешний вид приложений, не только стандартных, но также и сторонних, это меня очень удивило. GNOME не имеет таких обширных возможностей по кастомизации, там используется концепция расширений, с помощью которых можно что-то поменять, а в плазме вся кастомизация происходит непосредственно в параметрах системы выпуск нововведений у разработчиков также не схожий. Если в гном все нововведения выверены до идеала, то в плазма разработчики зачастую добавляют недоделанные нововведения, которые доделывают в будущем вместо того, чтобы сразу сделать по нормальному отчет, а зато много нового выпускают часто. В целом, это довольно интересно, что два самых популярных рабочих столов друг от друга сильно отличаются. это две противоположности, у них нет ничего общего. По моему мнению гном намного лучше, также большинство других окружений или основаны на гном или подражают ему, даже окружение в моей любимой элементаре ОС основано на гном. А что там с другими окружениями, стремительное развитие происходит только у гном и плазма, другие рабочие столы редко обновляются или просто стагнируют. Поэтому, среди такого огромного количества рабочих столов, хороших для пользования мало. На этом у меня все, если досмотрели до конца, то вот ваш подарок.